Всем привет, с вами снова я, Иван Белл, и вы на канале Заработок и Обучение по МЛМ. Друзья, сегодня мы поговорим о новой компании, которая зашла на мировой рынок. Компания называется X-Energy. В данной компании есть несколько направлений для бизнеса. Это туризм, арбитражный бот и MLM направление и инвестиции. Данная компания зашла совсем недавно, друзья, примерно где-то в середине мая. Компания развивается в сфере инвестиций и MLM примерно где-то три недели. То есть, получается, я первый, среди первых, кто узнал об этой компании. Давайте поговорим о данной компании более подробно. Компания X-Energia – это стопроцентная испанская компания с реальным офисом, расположенным в городе Малаги. Это на юге Испании. Она была создана двумя предпринимателями и бизнесменами, братьями Луисом Демана и Энрике Демана. Наши предприниматели уже побывали в этом офисе, записали интервью о компании и руководители компании он более подробно рассказал чем они занимаются куда их не компания стремится рассказал об официальности компании то есть компания официальных. если вам нужно интервью данного человека до да, данного руководителя то мы вам можем предоставить данную информацию Арбитражный бот благодаря искусственному интеллекту, который способен выполнять большое количество эффективных операций, обеспечивая вам ежедневный доход. И здесь начисляются у нас проценты с понедельника по пятницу в размере от 0,5 до 3 процентов. Ну конечно, 3 процента такого еще ни разу не было, но берите здесь средний процент, средний процент полтора процента. То есть вы максимум можете там зарабатывать где-то примерно в месяц 33%. три процента. 30%, но 30% в месяц я считаю, что это довольно неплохо, чисто на пассиве. Если вы инвестор, если вы хотите зарабатывать хорошие деньги, хорошие инвестиции, то данный бот, который торгует на различных биржах, он приумножает нам бюджет с помощью своей технологии. Я считаю, что 30% в месяц это неплохой пассив. Также есть у компании такая программа, как X-Energy Travel. Компания X-Energy это не только арбитражный бот, она также предоставляет своим партнерам Уникальную систему поиска путешествия, благодаря которым сможете забронировать авиабилеты, отели, билеты на поезд, прокат автомобиля и многое другое по более низким ценам, чем в открытом доступе. И даже можно будет забронировать бесплатно, то есть при достижении каких-то рангов вам компания может эти путевки дать бесплатно. Благодаря компании x вы будете ежедневно получать биткоины в качестве пассивного дохода. И одновременно путешествовать по всему миру. Также у компании есть фирменная одежда. То есть вы можете заказать, например, футболки, кофты, часы. Также есть фирменные сумки для путешествия, футболки и многое-многое другое. То есть у компании ассортимент своего товара. На этом тоже компания зарабатывает неплохо. То есть вы можете заказать фирменную одежду, либо фирменную сумку себе домой. И данный товар вам прибудет из Испании. В скором времени у компании появится своя дебетовая карта, чтобы партнеры компании смогли получать выплаты и совершать покупки по всему миру через внутренний баланс. Компания x Energy предоставляет им дебетовую карту, которая обеспечит пользователей криптовалюты. То есть у вас появится возможность с своего внутреннего кабинета вывести деньги на эту карту и через банкомат можете уже выводить свои деньги в своей валюте. Сейчас поговорим о заработках компании. Партнеры X-Energy могут выбрать один из наших доступных пакетов инвестиций. Здесь, получается, идет биткоин как платежная система. Но внутри кабинета вы получаете все в долларах. То есть биткоин как платежная система и не более. Вы, получается, здесь инвестируете от 100 до 50 тысяч долларов. Всем партнерам компании X-Energy доступна партнерская программа, в которую вы можете приглашать на платформу новых пользователей. Получать бонусы за свое профессиональное развитие. Итак, пакеты из Synergy идет, получается, как я говорил, 100, 300, 500, 1000 долларов. Далее идет 3000 долларов, 5000 долларов, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов и последний пакет 50 тысяч долларов. Получаете ежедневно до 3% прибыли от торговли, пока не накопится 200% от суммы. Примерно если взять средний процент 1,5%, 30% в месяц, примерно ваш пакет окупится за 3,5 месяца. И оставшиеся 3,5 месяца вы будете получать чистую прибыль. То есть примерно через 7 месяцев ваш пакет закроется. И через 7 месяцев вам нужно будет покупать снова пакет в инвестициях. Далее, прямые продажи. Вы получаете бонус от 6% до 10%. Смотрите, если допустим, вы сами инвестируете от 100 до 500 долларов, ваша прибыль будет составлять только 6 Если вы инвестируете от 1000 долларов и более до 10 тысяч долларов, прибыль ваша составляет 8 за личную рекомендацию. И если вы инвестируете, например, 20 тысяч долларов либо 50 тысяч долларов, вы получаете прибыль за личную рекомендацию 10 То есть, например, вы купили пакет за 20 тысяч долларов. И пригласили партнера, который инвестировал, к примеру, 10 тысяч долларов. То есть вы получаете с 10 тысяч долларов его инвестиций 10 то есть 1000 долларов. Бинарный бонус. Я надеюсь, что узнаете, что такое маркетинг бинар. И здесь вы получаете 10 по малой ноге. То есть, например, у вас в одной ноге товарооборот 10 тысяч долларов, во второй ноге у вас оборот составляет 5 тысяч долларов. Вы получаете по малой ноге 10 то есть 500 долларов. Итак, ежемесячный бонус Elite Travel Club. Компания X-Energy вознаграждает лидеров. Всем приглашенным, достигнувшим уровня Emerald, компания будет начислять до 3% глобального фонда. То есть, получается, вы будете иметь 3% товарооборота. Сами знаете, что путешествие – это бизнес дорогой и очень прибыльный. И, соответственно, 3% от товарооборота вот этой деятельности, я считаю, что это неплохой пассивный доход будет у вас и используя данный процент только исключительно для системы Synergy Travel итак дополнительные вознаграждения и здесь вы увидите вверху это получается какой ранг вы достигли и что вы получаете при этом вы можете получить iPhone XR, Macbook, международные путешествия для двоих, также в компании есть три автобонуса Mercedes А класса машина Maserati и Mercedes-класса C Итак, дополнительная информация о компании. Взнос за активацию 15 долларов. То есть, например, инвестировали 1000 долларов, вам нужно инвестировать не 1000 долларов, а 1015 долларов. То есть, 15 долларов это членский взнос. Заявка на вывод средств подается только один раз в неделю, каждую пятницу. То есть, каждую пятницу можно делать вывод средств. Комиссия на выплату 6%. Минимальная сумма вывода 50 долларов. Максимальная сумма вывода соответствует стоимости выбранного вами пакета. То есть, например, вы купили пакет за 1000 долларов, вы можете максимум вывести два раза больше своего пакета. То есть, например, 2000 долларов за неделю можете вывести, но не больше, чем в 2 раза от своего депозита. А оставшиеся деньги у вас просто остаются на балансе вашего счета, они никуда у вас не денутся. Выплаты производятся в 0.00 часов по испанскому времени. Ежедневный бинарный лимит равен стоимости вашего пакета. Если вы приобрели пакет за 5000 долларов, то в этот день вы максимум можете получить 5000 долларов по бинарному бонусу. Итак, друзья, вы понимаете, что компания надежная имеет несколько источников дохода. У компании есть реальный офис. И самый большой плюс, что компания только сейчас вышла на рынок. Компания развивается в Мексике, в Бразилии и Бельгии. Здесь нет никаких стран СНГ. И как мы сами понимаем, что компанию пока еще Россия не развивает. Мы только начинаем. И здесь это большое преимущество для нас. Мы здесь очень сильно можем развить именно сейчас. Надеюсь, друзья, у вас еще остались какие-то вопросы по данной компании. Те ссылки, как со мной связаться, будут в описании. Или пишите тому человеку, который дал вам это видео. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете о данном проекте, о данном бизнесе. С вами был Иван Белл. До новых встреч!